К отзывам нужно всегда готовиться. Туда, область. туда. Это обещанная мною футболка, которую я очень люблю, да, в которой я путешествую по городам. Вот. Здравствуйте, меня зовут Роман Журавин, и я жил вон в той замечательной квартире в этом классном городе Харьков. И я хотел бы что сказать, хотел бы сказать пару слов вот ребятам, которые работают с квартирой, да? Или как? А, значит, сайт для тех, кто приезжает в Харьков и для тех, кому нужна классная квартира, условия комфортные проживания и вообще, что мне понравилось? Мне понравилось человеческое отношение, все делается быстро, тепло, качественно. Я пожил в офигительной квартире просто. У меня там были замечательные гости, все оценили, там жил, значит, жили многие звезды, которые приезжают сюда, в город Харьков. Вот. И я вам всем советую. Сайт elitki.com и также моего друга Леонида Дюбко. Находите его ВКонтакте.